такая вот крутая, выпуска из Китая. Друзья, всем привет, я Димас на канале Квукс Brother Хукс, как всегда. И оператор Антон с нами сегодня присутствует. И у нас будет сегодня очередной обзор лапши. И лапша такая будет сегодня у нас прям м -м, супер секретная, секретного объекта. Нам предоставили ее. Вот тут вообще ни одной надписи на... Даже не то, что на русском, на английском нет Но где-то есть прослезывается Вот этот банка вообще на ней ничего нет Павел, спасибо вам огромное Привет всему секретному объекту И как бы такие большие упаковки Настоящая китайская Прям вообще Прям до глубины души, мне кажется Потом есть чикен С курицей, с грибами, лапша Это у нас острая самая какая-то Такой старый соус, винегар И биф Говядина с и лапша, тут что-то вообще написано всякой ерунды. А тут просто говядина с чем-то. Вскрываем, будем пробовать. Так что такие вариации у нас скрываем. Смотрим, что у нас получается. Упаковка скрывается легко. Так что тут смотрите, как везде сейчас модно вилочки вот эти присутствуют. Во всех китайских, таких вот нетамских там подобные, везде такие складные вилочки. И здесь нас не обманули, у наших ппшках говеная. Здесь плотненькая такая вот собирается. Вот, также тут куча специй. четыре мешочка. Вот таких вот цветных разных. Такие красивые. И лапша. Все, больше там нет ничего. Так что все, высыпаем наши специи. Такие они, смотрите, немножко как будто просроченные или утекли. Ну, ничего страшного. Будем сейчас добавлять. Какая-то паста тут по ходу дела. Сразу аромат пошел такой. Жгучий. Волосы тут какие-то у нас. Имбирь, наверное. Надеюсь, что имбирь. А не мехобвалка. Тут еще какая-то паста у нас. Кимчи какая-то. Не кимчи. Тут что-то вообще. Чувствую, это будет вообще острая штука. Кстати, какие-то грибы тут, да? Овощи какие-то, короче. Лучок, вижу, шпинат, наверное, какой-нибудь, грибы. А, это с грибами может быть, конечно. Может, нет, с грибами другая. Ну, как бы все достаточно вылазит из упаковки легко. Тут также тут куски мяса, морковка, текая кукуруза, тут что, не знаю, овощи. И тоже это добавляем. И здесь уже, видимо, бульон, порошок. Да, вот такой порошок. Ну, в принципе, на вид съедобно, на запах тоже. Так, одну открыли, вторую открываем. Это уже чикен мушрум у нас. Также присутствует вилка здесь, такая же. И 4 пакетика, а нет, три здесь. Катерюфер, Это херь. Это вот грибы, наверное, вонючие. Как помню, лапша была. Мы делали обзор. Ссылочка будет тут где-то в описании. Там такие же грибы какие-то были. Бульончик, опять же куриный и сухие специи тут тоже всякие перчики ну наверное будет вкусно тоже так самый острый теперь открываем тут 4 пакетика какой-то бульон сухой порошок говядина какой-то соевый соус наверное тут присутствует old там что-то написано было угу. присутствует бульон тоже какой-то тут мы добавляем полностью хотя многие не рекомендуют когда острые. но мы как бы хотим ощутить полностью вкус из-за этого надо полностью добавить. Ну, какие-то вкрапления остаются. Барань что? И последний тоже, вот этот говядина. Смотрите, три компонента у нас, вилочка. Упаковки одинаковые. Овощи тут разные, только морковка, говядина, но в принципе, одно и то же. И бульон. Вот тут перечный какой-то. Прям запах перца пошел. Распаковали 4 наши коробки. Сейчас ждем кипятка. Будем заливать. Ну вот все. Мы заварили, ребят, нашу лапшу. Подготовились. 5 минут ждем уже с нетерпением. Но ну, чувствуется перечный запах. И вот в этой фиолетовой имбирный запах чувствуется. Имбирь точно присутствует такой. Ну что, ребят, начинаем пробовать нашу лапшу. Вот говядина у нас. мы Воспользуемся палочками. Не знаю. Я не очень люблю ими есть. Помешаем сейчас. Точнее не очень люблю, но точнее не умею. Чем люблю. Ну как вам сказать? Вот в принципе нормальный такой вот видок у них. Коробка сразу чуть мягкая стала. Лапша прикольная. Ну, ничем не отличается по виду. Вот когда мы корейскую обзор делали, вот вьетнамскую, таиландскую, там некоторая лапша была вообще крутая. Здесь, в принципе, стандартная. Ну, остроты не чувствуется, но вот типа мясо здесь. Говядина и лапша. Что там пишет? Ну, вот попробуем, что у нас Пират расставляет есть палочками. Mm. Прикольная. Ну, лапша стандартная, в принципе, как у нас. Роултон-деширак. Ну, вкус такой не сильно ощущается. Может, смотри, надо поменьше голоналить. Ну, не знаю. И не острая, вот даже у нашей БПшке съедаешь, она более острая. Попробуем бульон. И овощи тут какие-то плавают. Морковка. Вкусная, но не острая. Ну, в принципе, нормально. Как бы я не считаю, то, что острая, это всегда БПшка. Мир острая. Чувствуется перец. Вот говядинка тут плавает. Соевая какая-то? Наверное. Те Тебе нет. Не соевая, нормально. Хороший лапша. Так, следующая у нас вот курица. Курица-грибы. Курица-грибы. Сейчас помешаем. Ну да, первая хорошая, самая, наверное, не острая. Но посмотрим сейчас куриную, может быть, она не еще менее острая. Пахнет грибами сразу. Шитаки какие-то китайские. Но ну, тут вот прям вот этот вот тут очень прослеживается запах, вот как у нас в, БП, в наших ВПШках до Холтон, прям вот, вот эти бульоны вот эти пахнут прям также. Вот. Ну, вот, грибочки да присутствуют здесь, очень пахнет даже такими этими грибами китайскими. Так как бы лапшу пробуем, но она стандартная, мне кажется. Да, лапша стандартная. У резкий грибо, грибной запах такой, чересчур мне кажется. Очень прям очень грибной. Попал с курицы. Грибы. И перечи. Какой-то изюм. Какие-то маленькие перчики. На вкус. Прикольные. Не перчики а сладкие там Мне кажется, он даже острее, чем с говядиной. Но вот этот здесь вкус присутствует, как у нас в этом, в дошираке в гривном. Очень такой похожий вкус. Ну, наверное, здесь вот грибы, вот эти штаки. Они очень сильно отличаются. И пробуем. Вот мне показалось она имбирная вот эта штука. С имберем. Лапша. Ну, пока нормально, пока съедобная. Но те вот были в прошлом обзоре повкуснее, мне кажется. Интересные вкусы у них были. Там кимчи было, что-то еще. Здесь и не такие острые они не такие запахи такие, ну вот этот имбирный прям даст приятный запах, очень хороший, и она насыщенная прям такая, прям все лапшу обволакивают прям сильно прям достаточно, бульон насыщенный, вот так что пробуем, да имбирь прям вот, очень запах имбиря, перебивает все остальное, попробуем имбирь должен по любому быть острый, так что будем готовы сейчас словить остроту. О, горячий просто ну да имбирь чувствуется вообще стандартная крата чувствуется получше насыщенный такой цвет прям пробуем давай тоже присутствует О, да это бодрящий такой островатый острый да имбирный такой вот прям острота имбирная да-да, Холодная холодную погоду очень хорошо такой есть. Это Опять же, кому нравится острое. это хороший острый. Да? А вот это острая самая лапша. Может еще понасыщен, но имбирь прям чувствуется нормально. И по идее вот это должна быть самая острая. Говядина, специи, тут какие-то старый соус. Ну, прям какая-то жуть наступает. Ну, попробуем сейчас самую острую лапшичку. Вот. но она не такая насыщенный бульон но если есть перец там чили какой-нибудь острый супер то да какой-то запах у нее странный ну ладно еще попробуем В принципе, ничем не отличается ну да вот такой запах у нее какой-то прям ну опять не острый нет остроты такой как вот имбирь чувствовал сразу вообще стандартно естественно Такой какой-то странный вкус у нее это горох может из за этого фасоль ну ладно попробую рен как на, на вкус я понял это кислый перец такой сляпник а старый соус вот соевый соус какой там был добавлен вот он наверное такой вкусный специфический но она не острый на самом деле вот этот вкус кислый какой-то очень не вкусная кислота все перебивает чуть-чуть есть отдаленная острота но вот этот э, вот эта кислота Которая была вот добавлена, вот этот старый соус, там как-то винигар. Соус винигар, он кислый, да. Уксусный. Кому уксус нравится, да. Тем понравится точно многие пельмени детские с уксусом. Я не очень люблю, но прикольно. Сделаем выводы. Скажу, что лапша точно вкусная вся. Интересно, есть, да, сочетание, как бы, ничего такого нового. Какой вердикт? но прикольный. Как бы, вкусы такие чуть отличаются, но вот, говорю, вот грибной, вот этот, куриный, он очень похож на наш грибной э, доширак. Довядин тоже, вот, э, он вообще самый неострый получился, вот у меня. Вот этот, э, где это самый острый, вообще бомбический острый. Я не ожидал, не зря тут ни одной надписи нет. Но он реально вкусный, то ли имбирь, то ли, может быть, тут кимчи, потому что тут какая-то капуста изображена. И вот этот самый вообще непонятный, самый невкусный, вот тут изображен тоже этот котелок какой-то вот этот. Они в нем настаивают то ли рыбный, то ли устричный соус. Ну, короче, все свои соевые соуса они в таких вот штуках настаивают. Вот, ну, очень кислый вот этот винигар и он все перебивает вообще. Ты не чувствуешь даже остроты. И как с уксу добавили, как будто. Ну, как бы соус, виниггар, он должен быть такой. Что могу сказать? Как бы, ну, можно потратить 100 рублей за это. И съесть, в принципе, насыщенный. В принципе, вкусно. Всем приятного аппетита. Да, такой обзор был, ну, жгучий, но приятный. Как бы я мне нравится это все. Сейчас будем с оператором дальше пробовать. Так что все, всем здоровья, добра. С вами был Димас, оператор Антон, наша вся банда. Все, всем пока-пока.